Эта короткая видеозарисовка посвящена Венгрии. Мы ночевали там две ночи. Одно в регионе Дьор, а ночь мы не останавливались, а второе в Будапеште. Видео посвящено, конечно, в основном Будапешту, потому что Дьор мы не успели осмотреть. Конечно, Венгрия достойно более длительного путешествия, и мы туда обязательно вернемся. Заили куски. И теперь мы едим очень какие-то блюда. Да. Утка. Это утка? Да. Это грибы. Нет. Нет. А ты заметил, какие то И Тут есть букеты цветов. У нас блюдо. Что блюдо? Наша путешественница. Олечка употребляет в Мишриновском ресторане Бдапеш. Достаточно. Давайте, давайте. Достаточно. Довольный вид. Счастливый вид. Вот и Оля что-то нам хочет сказать, по-моему, интересное про Будапешт. Зонтик убери, а то льва не видно. There is somebody Вот он, фуникулер-то где. Да. Видели? Пришли.